Так, новости. Ну, решил впредь стараться записывать пораньше все-таки новости, а то что-то практика, то среди ночи выкладываем. Не совсем правильно, наверное. Особенно сейчас, когда все на подъеме, на суперподъеме, поэтому лучше делиться пораньше хорошими новостями, так сказать, заряжать, обнадеживать. Так, ну ладно, что у нас? Ну, у нас все чудесно, я уже говорил в прошлый раз, все, собственно, только нарастает. Ну, то есть, сверхбурный рост, ну, можно сравнить с 2011 годом, но аналогия лишь до некоторой степени, поскольку в 2011 году, когда был сверхбурный рост, тоже, но он был, здание строилось на песце, поскольку участники тогда еще ничего, собственно, не понимали, это все было в вновь, и поэтому участвовали в основном ради денег, плюс эти руководители там, сами знаете. Поэтому при первых же проблемах все развалилось, как карточный домик. Сейчас совершенно иная ситуация, сейчас, по крайней мере, есть ядро, не скажу все, но ядро уже создано, участников, которые участвуют вполне осмысленно, понимая все, и поэтому вот на этой базовой, так сказать, основе можно строить здание, и, собственно, оно строится, и оно уже... Надежная и выдержит Какие-то мелкие испытания, я уверен, совершенно Спокойно, а крупных у нас не предвидится У нас уже все отработано, отлажено Так что Мы вступаем в новый этап В общем, это не слова, это совершенно так оно и есть Теперь, по делам Во-первых, вообще, сейчас мы отладили Там да, у нас были некоторые, как выяснилось технические там, погрешности в алгоритме значит, этих самых выставлений заявок. И сейчас мы доведем уже в ближайшие два дня буквально, да даже может раньше, что заявки будут выставляться в течение получаса-часа. То есть вот прямо этот срок будет вывешен в ЛК и если будет у вас там срок превысит эти, то прям пишите жалобу, То есть вот будет вот так. Все. То есть сверхоперативно все будет, потому что собственно уже можно было, сейчас уже при нынешнем ходе вещей, это вполне реально, И следовало это, ну, недавно, с момента, как все вот, начался, этот ярмарный рост исследовал сделать, но мы и сделали. Так что пол, полчаса, час и все это максимум будет, максимальный срок, в течение которого, вот заявки на вывод выводы, будут формироваться, вот выставили заявку на вывод, вот поручения будут формироваться в течение получаса, часа. Так что вот так. Ну, потому что собственно основа залог успешного развития системы это динамика, то есть вот надо ее всячески стараться поддерживать, то есть вот это мгновенное выставление заявок, формирование в смысле вот этих платежей, поручений – это очень важно для динамики системы, так что все будет совсем летать, но оно и сейчас летает, сами знаете. Теперь в ближайшее время также вот буквально тоже в течение двух дней Разработали это самое приложение для Android, то есть для мобильных приложений, в смысле, эту программу. Ну, LK будет. Уже сделали так, что в течение самого ближайшего времени будет выложено и можете пробовать, пользоваться. Так что <связываем> движемся. Плюс в ближайшие тоже дни доделывают. Я уже смотрел ее нормально. Упрощенную версию сайта, чтобы. Потому что многие жалуются, что у нас сайт все-таки тяжеловат, долго грузится, там видео всякие. Ну вот сделают упрощенную версию для славы интернета. Так что все для вас. Неустанно думаем, как вообще. Что еще можно полезного сделать. Так что вот я говорю, для мобильных приложений сделают LK. И для этого уже, уже сделали. И упрощенный. Для медленного интернета. Ну, опять-таки, повторяю, что расслабляться не следует. Надо работать, работать, работать. Сейчас этот момент такой, когда делаются карьеры, так скажем. Ну, хотя, к моему это не совсем удачное выражение, но... Инициативные, способные, желающие работать. И вот сейчас как раз для вас самое время. То есть вот призываю еще раз всех ну а остальным кто-то по всяким причинам не хочет, не может хотя бы выкладывайте скрины, видео ну делайте хотя бы что-то от вас зависящее плюс мы сейчас все-таки постараемся энергию масс пробудить и запустим еще в от такое что-то типа игры ну я так, относительно игра нет слова ну вот задание, которое мы даем будем разработали уже задание ну, и будем за их выполнение начислять там, ну, грубо, в виде игры будет самореализовано там золото такое условное. И на мере его накопления вам будут э, процент или вот, скорее всего, процент увеличиваться. Просто мавра или просто какие-то там бонусные мавры начисляться Ну, то есть, чтобы жизнь закрутила, чтобы эти все энергии участников были использованы и задействованы. Сейчас у нас все-таки это энергия участников... Не до конца задействовано. Вот тут интересные моменты. Вот, например, я... У нас сейчас в Индонезии сверхбурный рост. также там Прямо вообще геометрической прогрессия все растет. Ну а писем относительно мало. Там всякие, там всякие мероприятия проходят. Ну я говорю, а что там, где все видео-то? А мне отвечают, что Сергей Пантелеич, вот Они вот из Индонеза, они говорят, мы же делаем это благотворительность, мы оказываем ее... От чистого сердца. И поэтому хвастаться, но вот нам неудобно как-то. Вы видите, психология какая у людей. Поэтому не шлют там ничего. Я говорю, слушайте, завязывайте с этим. Это все очень благородно, но для дела нужно, скажите. Вот мой личный приказ. Так что вот, теперь слайд. Такие вот интересные моменты. Так, что еще хотел сказать? Что-то писал уже тоже. Ну, все вроде... Да, вот самая главная новость, что съезд же у нас, вот, есть возможность встретиться с тем, кто был там в Теренбурге, там у всех ностальгия, вот уже теперь с высоты всего этого опыта, вспомнить, какие вы были тогда неопытные, вот какие вы сейчас уже ветераны, так что призываю всех приехать, пообщаться, ну и там у нас практически все решено уже, то есть нам зарегистрируют партию. Вот сейчас мы съезд проведем. Уже в феврале, в начале Минюст нам зарегистрирует партию. Так что у нас все идет великолепно. Как видите, в Украине у нас партия сейчас будет в России. Так что никаких проблем, повторяю, у нас не ожидается. Как видите, с властями у нас сейчас все нормально. Они поняли, что мы там... Не представляем для них никакой опасности с точки зрения там всяких революций. У нас свои то свой путь. У нас финансовый апокалипсис. Так что. Нашли взаимопонимание в этом смысле. Это отлично. Так что, ну вот тут факт, что зарегистрируют на партию, это будет блестящим тому подтверждением. Так что впереди у нас самые блестящие перспективы. Ладно. Ну, вроде бы. Всем похвастался. Что еще? Ничего не забыл. Ну, забыл. Воскресенье вспомню. Да вроде все сказал. Ну, куда уж там больше новостей Уже так-то. Одни хорошие новости, как из рога забили. Ладно, тогда... Тогда до воскресенья. А еще считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем много...